Друзья, приветствую! Сегодня гость передачи у нас Element five Добавил в данный проект свой портфель. Давайте в этом видео расскажу вам про возможности, которые здесь есть, как можно здесь зарабатывать. Пробежимся по всем нюансам. Здесь можно инвестировать на год и от 260 до 400 и более процентов можно зарабатывать в течение года. С возможностью выводить средства как еженедельно, так и ежемесячно. В этом видео я вам пройду презентацию этого совершенно нового проекта, который буквально недавно появился на рынке. Что важно знать. Вы обязательно подпишитесь, ребят, на канал, потому что будет серия видео по этой возможности, где вы можете заработать как на пассиве, так и активно. Потому что тут есть и маркетинг, здесь он тоже достаточно денежный. Давайте по порядку. Elements Five называется. Есть инсайды, что проект от админов, создателей таких направлений, как биты, биджеверы. Это не точно, но такие вот инсайды есть. Если это так, то я считаю это очень даже хорошо, поскольку мы знаем, что эти парни знают, как запускать масштабные проекты, разбираться, как их в плане маркетинга выводить на уровень, чтобы они все знали и привлекать сюда инвестиции. Безусловно, это... Высокорискованный инструмент, ну если он будет в рамках такого результата работать как и B2B, Devourley, то это очень мега круто, поскольку а, тот проект где-то около года отработал и те инвесторы, которые там заходили в самом начале, ну где-то X2, X3 заработали. Причем на полном пассиве, я уже не говорю про маркетинг, я считаю стоит поучаствовать, так как сейчас на рынке у нас медвежье а, поведение. Причем вы не, давайте такие тоже инструменты рассматривать. По крайней мере, я сюда проинвестировал. Что здесь по легенде? Здесь тоже некие магазины, но не сертификаты на золото, магазины на золото, а именно связано с ювелиркой. И с таким камнем, как... Даже сейчас вам название расскажу. скажу, что не запомнил я его с первого раза. Так... А... Мусанит, Муса, честно я такое ювелирное изделие первый раз слышу, ну в общем это не важно, по сюжету здесь вы покупаете некие определенные сертификаты, которые вам генерируют кэшбэк, такой же принцип, и получаете его в виде пассивного дохода. То есть вы можете сделать регистрацию в личном кабинете по ссылке в описании, которая будет по данным видео, в закрепленном комментарии. Ребят, переходите, регистрируйтесь. До личного кабинета сейчас дойдем. Обязательно. Проект зарегистрирован якобы в Панаме. Не знаю, точно это или нет. Будем мы, как уже более продвинутые инвесторы, в такие проекты анализировать его с точки зрения других параметров, а именно проценты, маркетинг и прочее. Хочется выделить то, что у них есть YouTube канал. То есть есть у них даже человек, который постоянно в данном проекте вещает. Я не знаю, честно, то ли это руководитель, то ли это а, говорящая просто голова. Непонятно. Ну, в общем, видно, что по YouTube проект буквально недавно запустился. Вот буквально недавно. Три недели назад первое видео здесь появилось. А те, кто входит в начале данной проекты в самом старте, имеют большую вероятность приумножить Заработать. Мы знаем, что есть три категории людей, которые заходят в первом эшелоне, во втором эшелоне, в третьем эшелоне. То есть первые два эшелона с большой вероятностью могут заработать, как показывает практика. Поэтому мы в самом начале это знаем. Владимир информацию о этом проекте. Так. Elements 5 5 велирных домов на пяти континентах. Конференции намечаются, то есть бизнес намечается развив, развиваться на земле то есть с реальными офисами, магазинами и прочим. вот такие у них планы. много очень заходит тоже блогеров, много сетевиков сюда подключается постепенно, еще нету так такого хайпа в интернете, но все возможно. пакеты здесь есть со следующими доходностями. можно зарабатывать 12% в месяц, 17, 12%, 21, 30, 21 все зависит от того, на какой формат вы зашли. Либо на еженедельный, либо же на ежемесячный. Если вы берете отсрочку, к примеру, получать доход не еженедельно, а ежемесячно, то и вы будете получать более повышенный процент. А если вы будете еще реинвестировать рефералку и пассивный доход уже в пакеты, то вы будете еще более получать повышенный процент по пассивному доходу, там более 400% такой сюжет а, я зашел на пакет Moassanit пакет старт на 21% ежемесячно с еженедельными выплатами но можно делать апгрейд и обязательно покажу как это делать то есть вы можете по факту взять перейти на ежемесячный формат начисления пассивной прибыли то и будете получать уже эквивалент 30 процентов в месяц инвестировать можно от 100 долларов что удобно для каждого считаю участвовать Давайте перейдем к личному кабинету, потому что по маркетингу, я думаю, вам буду отдельно с зарисовками видео записывать, чтобы разобраться все элементы. Но сейчас бегло покажу. Вы получаете от первой линии процент от продаж 5, 6, 7, 8, 90 и так далее, и так далее. Все в зависимости от того, какой оборот у вас в сети. В оборот в сети включен и ваша личная инвестиция. Мало того, что вы еще и получаете бонусы, премии различные. Допустим, первая премия подразумевается в 1000 долларов. Если у вас в, в структуре три команды образовалась с оборотом в 10 тысяч долларов, три команды с оборотом сети по 10 тысяч долларов, то премию вы получаете в 1000 долларов. Вторая премия это 10 тысяч долларов. В случае, если у вас три команды с оборотами по 100 тысяч долларов, тогда вы получаете такую вот премию 10 тысяч баксов. 100 тысяч долларов, 200, 500 тысяч долларов. Пять видов премии здесь есть. Это прямо уже для конкретных сетевиков, которые готовы подхватить это движение и развиваться. Я считаю, что в самом начале мы находимся, причем мы и нет, давайте здесь поработаем. Но если так получилось, что вы развиваете ветку ни одну, ни вторую, ни третью, у вас еще четвертая ветка с таким же тоже оборотом по нарастающей, то это будет вам приносить дополнительные вознаграждения к основным премиальным. И здесь на слайде все это показано. То есть, если пятая линия у вас и появляется, то еще дополнительные премиальные, от а шестой, седьмой линии и так далее. Вернее, веток. Это прям глубоко рассмотрим в другом видео. Сейчас хочу сделать акцент больше на пассивный доход для пассивных инвесторов. Так выглядит у нас сайт. Регистрация несложна, просто заполняете... Почту, номер телефона, фамилию, имя, латинскими буквами. Дальше вам приходит на почту уведомление, код, который вы вносите в продолжение регистрации. Вы создаете аккаунт. Вот таким вот образом он выглядит. Английский, русский язык здесь представлены. Я буквально недавно статью написал по этому проекту. И, между прочим, она будет по данным видео. Если вам больше заходит именно текстовый формат с гайдом подробным, можете использовать такой формат. Возможно, не каждый по видеоролику может как-то ориентироваться. Реферальный код вы у себя можете найти ваш личный здесь. Ребят, в разделе stats вы можете пронаблюдать свои инвестиции. Покажу, как сейчас оформить пакет обязательно. Давайте, пожалуй, наверное, с этого и начнем. Ну, прежде чем начать, предлагаю вам в разделе профиль указать кошелек, куда вы в дальнейшем будете выводить прибыль. Переходим в данный раздел. Как мы видим, я уже пакет, адрес TRC20 сюда указал, USDT. Вы можете добавить еще другие кошельки. После этого вы уже сможете в прибыль выводить на выбранный этот кошелек. В разделе Buy мы делаем инвестицию, то есть выбираем сразу, либо ежемесячно, либо еженедельно. От 100 долларов можно инвестировать. К примеру, вы хотите ежемесячно получать 364% годовых пакет. Вас устроил, выбираем данный пакет. Тут указано 416. Но это в том случае, если вы будете инвестировать с реферальных или с пассивного дохода. Тогда это вам будет доступно. По умолчанию для только-только зашедших инвесторов 364%. Далее нажимаем Pay Info Balance, это понятно, да. Тогда вас автоматически переведет на данный пакет, где 416% годовых. Поэтому выбираем раздел Pay. Дальше выбираем криптовалюту либо стебелку нам будем заводить сюда деньги минималка 100 долларов я рекомендую использовать rc20 если речь идет и про крипту то тогда уже лайткоин лучше чем биток или эфир потому что там мало того что комиссии большие так еще и биток может долго идти поэтому рекомендую использовать либо тезер трц 20 либо лайткоин либо доджи даже есть в общем будем использовать трц 20 кстати, спросите наверняка вы, где его можно, если что, хранить, как его вообще купить. То есть, к примеру, у вас фиатные деньги, а есть такой кошелек, как TronLink, туда немного предварительно заведите Трона, либо можно сразу с биржи вывести ТРЦ-20, то есть вариантов масса. Если у вас на данном этапе возникнут проблемы, то напишите, я вам подскажу. В общем, выбираем дальше шаблонный вариант инвестиций, либо прописываем вручную, то количество денег, которое хотите завести, выбираем к примеру 1000$, долларов. дальше нажимаем Pay with TRC 20 Tether, система генерирует вам кошелек, куда необходимо перевести деньги, все, после чего, как только поступят средства, ваш актив будет в работе, будет вам приносить деньги в разделе статус, вы можете по нему статистику увидеть. Здесь отображается первое начисление, когда именно они будут, когда закончится ваш депозит. Вы можете изменить свой тарифный план, если вы на еженедельном, на ежемесячный. Прямо здесь вы можете этот формат э, подкорректировать. В разделе Orders это ваши э, текущие заявки на данный момент. В разделе «Видравл» вы нажимаете «Вывод», вы выбираете конкретный ваш адрес, который вы изначально указали в настройках и минималка 10 долларов. Сколько я знаю, регламент здесь 1-2 дня на вывод, то есть... В течение дня либо на следующий день вот такой вот проект самый старт самое начало ребят поэтому однозначно я считаю люди регистрируются потому что я вчера буквально недавно опубликовал статью и буду здесь зарабатывать то есть данный пакет на 1000 долларов конкретно мне будет приносить 50 долларов еженедельно. Как еженедельно бы круто здорово причем бы и нет. пишите уже сейчас ваше мнение по данным роликам задавайте вопросы Вступайте в мой телеграм-канал, потому что там всегда оперативные у меня новости по этому проекту и не только по заработку в интернете. Будем с вами на связи, мои контакты тоже по данным видео. Присоединяйтесь, заходите в проект, самое начало, риски минимальные, когда мы заходим на старте в такие проекты. Безусловно, есть риски, но заходить нужно еще раз, чтобы их снизить, Вначале заходим, анализируем проект, смотрю, сюда сетевики тоже подключаются, то есть динамика будет вовлечена, привлечение инвестиций, это хорошо. Ну что, до новых встреч, новых роликов, ребят, всем пока. Подписывайтесь на канал и инвестируем, зарабатываем успешных вам инвестиций. Пока-пока.